Привет, друзья! Неспроста я начал именно с этой мелодии, поскольку четыре года назад ровно от нас ушел Михаил Федорович Рожков. И мы сейчас с Дмитрием Наумовым, совместно с Александром Рощиным пытаемся собрать деньги на памятник. Было бы замечательно, если бы мы успели к 30 августа вот, и изготовить памятник. Поэтому все реквизиты в описании будут. Также я вконтакте опубликовал пост о том, что мы собираем инициативная группа, да, собираем средства на изготовление памятника, вот, ну, а сегодня у нас ответы на вопросы вначале буду отвечать на вопросы из э, Телеграма Сергей, вы планируете проводить уроки в июле в августе не онлайн в Краснодаре э, вы обращайтесь, если нужно, проведу конечно же, дальше арпеджата несколькими пальцами, если ему было лаконичное название. арпеджата несколькими пальцами, да. есть у нас арпеджата большим пальцем, да, а можно сыграть вот таким способом. тут, честно говоря, я не помню, особо не могу ничего сказать по этому поводу. думаю, что тут на выбор исполнителя нужно ориентироваться, то есть можно и так, и так сыграть в зависимости от конкретного произведения. Вот. «Разрешается ли в академической школе игры на баллаке зажимать одним пальцем две струны наискосок?» Например, аккорд вот такой вот. <музыка> ну, честно сказать, даже Михаил Федотович некоторые аккорды зажимал вот таким способом. То есть, когда нужно мизинцем сыграть чуть повыше, да, он зажимал вот таким мне неудобно, я привыкший так играть, если нужно, Допустим, даже мизинец переставляю. Вот. Но если вам так удобно, честно говоря, вот здесь очень неприятное ощущение, поскольку здесь как раз косточка, да. Поэтому если вам удобно, если эффективно, то используйте и такой способ. Почему бы и да. Вот. Чем 6 клепок отличается от 7? Что дает меньше или больше количество клепок? Да, честно говоря, ничего не дает. Разницы никакой. То есть, вот на моем инструменте 7 клепок, вот, а на каком-то 6 будет. То есть, все зависит от конкретного случая, от конкретной балалайки и от мастера. То есть, если балалайка из 6 клепками может звучать замечательно, а может быть и с 9 клепками ни, ни, ни на что не годится. Вот. Это как бочка. Допустим, можно в бочке 12 сделать Дощечек, да, можно меньше, а можно больше и так далее. Главное, чтобы корпус звучал, резонировал. Подскажите упражнение для на быстрый перебор струн. Гитарный прием имеется в виду, наверное, вот. В общем-то, тут простой способ: нужно струны заглушить лучше, да, и играть на форте, допустим, и на максимальной скорости, на которой вы можете сыграть. Или ну, какие нужны именно вам сочетания пальцев. Вот те используйте. На максимальной скорости, на максимальной громкости. И желательно под метроном, чтобы это было ровно. Вот. Собственно говоря. Да. Нотно, про нотный архив вопрос. Что выбрать замечательное на разучивание? Глаза разбегаются, названия не звучат. В архиве есть файлы Сибелиус или их можно послушать. В архиве файлов Сибелиус нету вот, а по поводу, что послушать, что поиграть, ну, тут уже нужно вам просто э, посмотреть. Я думаю, может быть, какое-нибудь э, звучащее название и в ютубе посмотреть. Ну, а что? Очень удобно. Посмотрели, как назвать произведение, нашли его в ютубе, послушали, понравилось и вперед. Почему бы и, и да. Как справиться с балалайчной ломкой, когда от балалайки, от балалайки не у... А... Когда от балаки не уехать, а ногти уже нет. Подскажите пьесы для игры пальцами. Ну, на вибрато, например, поиграйте, что-нибудь. Вот. То есть надо что-то медленное для игры пальцами. Ну, букушка Дакен, например. Ну, там. Лучше немножко переждать. Ничего страшного, если передохнете пару-тройку дней. Вот, Надо тоже давать рукам отдыхать и мозолям и прочему. Так, ну поехали, теперь, теперь у нас ответы на вопросы из и комментариев с ютуба. Значит, вот последний комментарий в прошлый раз был, по ходу зря я в школе отказался от игры на балалайке. Так, огонь, very good, Ну, у меня не English, а рунглиш, скорее всего. Когда Щербаком Щербаковым будете выступля... выступать? Ну, когда Щербакову потребуется балалайка в ансамбле, как и всем остальным, например, Пелагеи. И прочим, я чё, чё, честно говоря не вижу, чтобы они особо балайку жаловали. Балайку не воспринимают как инструмент для такой эстрады в широком смысле. Даже, хотя, казалось бы, вы э, учились вместе, да, гнесинки, как бы народники, вроде все вместе дружили и выступали часто, а потом как-то я смотрю, дело не в том, что меня не зовут, дело в принципе, что балалайшников на сцене я вот так вот массово не вижу, хотя вроде как позиционируют себя как народный ансамбль, хорошо у Пелагея, вот мой друг работает, баянист вот. А балалайки нету, там одни гитары, да, и, и все. Так что тут уж, не знаю, это уже зависит от самих исполнителей. Может быть, от, от, от нас тоже зависит, что мы Балалайку преподносим слишком упрощенно как-то. Так, добрый день, сделайте, о, пожалуйста, урок. Песнь Присцилла Ведьмак. Вот, отправляется на все подряд. Я все никак не дойду до этого, все подряд. Четвертый никак, часть не выпущу. Так, кто не слышал Балалайку, да, Киш, дайте людям. Рома тоже отправляется туда, на... Не пишут, нельзя ли скинуть деньги на этот номер карты. Что-то... А, ну да, новые реквизиты я вот написал. Как с вами можно связаться. Хочу обратиться за настройкой и тестированием. Балалайки. Ну да, пишите мне на почту. Или в Телеграм в личку. Сергей, спасибо за разбор полета. Полет шмеля. А, Понятно, да? Нужно ждать продолжения разбора полета шмеля. Ну, те, кто разбирается в полете шмеля, думаю, легко разберутся и в в целом полете шмеля потому что там на самом деле основной литмотив он повторяется от ноты ми от ноты ре, от ноты ля ну и от ноты ми вверху вот ну и между ними еще у нас есть куча куча куча материала так ох уж эти гнезенцы, не, не все же много лет только и делали что теорию музыки учили Но это конечно одинаковые но буквы в книжках тоже одинаковыми но вы тоже учили сколько вы буквы учили лет чтобы прочитать несколько слов, надо долго учиться, правда? Также и с нотами. Так, в нотных архивах. Ну вы постигнете, да, вы сможете адаптировать ноты сами, но тогда у вас не будет возникать вопроса, где берутся ноты. Ну, ноты, да, вот у меня кто-то, видимо, спросил, что кто, где берете ноты. Ну, ноты я беру в Яндекс картинках, как ни них странно, просто набираю, там, песня, ноты, название песни, ноты, там что-то выпадает, я же уже не раз так делал. Ну, а потом уже, исходя из гармонии, подбираю вторые струны, и, исходя из стиля, подбираю ритм правой руки и так далее. Так, спасибо. Как в народных ансамблях называется стол гусли, большой такой инструмент. Ну их там два на самом деле. Один называется клавишные гусли, а другой называется щипковые гусли. Вот. Такие обычные гусли обычно называют э звончатые гусли. То есть чем отличается клавишные гусли? В Кла клавишных гуслях есть такой приставка, скажем так, да, прибор специальный. В общем, там клавиатура от до до, до как на фортепиано, И там нажимаете аккорд и проводите медиатором по всем струнам и звучит именно тот аккорд, который вы нажали а щепковые гусли, это тоже те же самые гусли только там струны расположены вот так вот ну, в разной, в разной э, вертикали, горизонтали, да? плоскости и в общем-то в основном женщины играют и вот они нужные ноты оттуда, в общем, достают так хозяин леса как именно шерстяная нитка помогает заживление руки. Это все магия, магия. Так, какое есть упражнение для быстрого перебора, как на банджи? То же самое я показал вначале. Да. Это все у нас правая рука. Три. Три пальца вот этих основных, конечно же. И иногда четвертый. То есть безымянный Достаточно трех пальчиков. И я один веду свой дневничок я не понимаю видео можно сначала то не понимаю как с видео можно сразу учить играть я честно говоря не знаю как вообще вы учите потому что если я объясняю да то стараюсь это объяснить максимально кратко подробно ну то есть не слишком растекаться опять же и не слишком быстро чтобы было вам понятно честно говоря, как вы учитесь с моих рук, не совсем понимаю, Вот пишите, как, как вы делаете обычно, мне тоже интересно, то есть, либо вы с рук просто смотрите на гриф, да, то, что я ноты называю, может быть, вас, вам это и не нужно, то есть, нота ми, вы просто увидели, что она вот здесь вот находится, вы ее нажимаете вместе со мной, да? а для тех, кто по нотам, ну там, да, для них это вообще не нужно, скорее всего, мне тоже бы было интересно, так, киш темный учитель, отправляется туда же, так больше, больше Рома хозяин леса. Когда же будет будет Распутин? Ну кого он будет не знаю. <laughs> вот когда он будет, это скоро, да? Скоро опубликую. Когда ближайшая встреча с подписчиками? А в каком городе? Давайте так. Вы в каком городе хотите встречу? Если хотите, можем в Краснодаре встречу организовать. Можем организовать где-нибудь на побережье, вот, на российский, например, в Анапе или там в Сочи. А будет ли как играть саундтрек из дум на баллаке да я уже играл написал. написал обучение я имел ввиду обучение в обучении дум не знаю если а отчет так сильно нужен многим нужен дум в обучении я стараюсь такие мелодии чтобы ну, многим были хотя бы или большинству если хотите были интересны так Брависимо, молодец, и так молодец. Сергей 56, я только начинаю учиться, вам благодаря вам. вот видите, спасибо, что написали. Теперь я знаю, что не зря делаю свое дело. Добрый день, скажи, по уходу для новичка советской фабричной балалайки. Я вот всегда говорю, что вот такие советские балалайки, если других нет вариантов, то уж играйте на них. Но, но это такие дрова уж, извините, что лучше что-нибудь получше лучше что-нибудь получше выбрать да было бы замечательно так вот друзья мои ну дети смотрят дельта план почему дельта план -то? да, тогда паро план тоже да дельта дельта план дельта это буква дельта греческая поэтому и дельта план так сам дом опять. чеканной монеты и песни пресциллы тоже все отправлять сюда так салтыкова белая ночь тоже туда отправляется в список вот что там большая переписка ого я это все потом прочитаю а что тут за всю жизнь ленте успел лишь одну действительно классную песню там над сентябре ну хорошо, кому-то нравится творчество ли кому-то нет. Ну тут уж. Кому-то мое творчество не нравится, что поделаешь на, на вкус и цвет. Товарища говорится. Местечко. Так. Просветите меня гитариста, на баллаке вибрато исполняются. Почему вибрато исполняются? Вибрато исполняется. Оно одно же вибратное. Так, без них, без них мелодия чуть живая. Слайды тремоловы, элементы пассажи и это я услышал, может. Ну да, у нас есть прием специальный вибрато, вот он. Я специально, я даже с него начал урок, а еще здесь у нас триемалый вибраток. Да, то есть этого приема даже ну, у гитаристов и даже и в помине нету. Да, и я... потому что это невозможно там исполнить. <свят> ага, чеканную. Заплатите чеканная монета Ну, это все туда отправляться в список. Балайки, извлекать звуки, думаю, труднее, чем на гитаре. Да, ну что это действительно правда. Тонкие пальцы. Не обязательно тонкие, просто приспособить пальцы и мышцы, как всему. Да. <свят> С такими пальцами вас завидуют все гинекологи стороны. <свят> Хорошо. Так, центральную суда. А, ну да, это вот треугольный рэп. Так, пошел уже текст. Хорошо. Пишите текст, будем этот рэп опубликовывать. А то действительно мало получилось. Так, доктор треугольных наук. Что вам песни играет? Спасибо большое, спасибо большое. Так, Соляк. Ага. Тихо. Сергей, как купить ноты? этой музыка, мелодия. Все, в, если нету в бесплатной папке, то пишите мне... На почту так ну все спасибо за вопросы напоминаю да если есть желание а, поучаствовать да и пожертвовать небольшую сумму на то чтобы мы смогли изготовить памятник да, установить его на троекуровском кладбище то пожалуйста в описании все Реквизиты, только обязательно пишите, что на памятник, да, и присылайте свою ну, чек тоже мне на почту, например. Вот, потому что собрать нужно действительно много. Там больше, около 600 тысяч надо рублей, чтобы все создать, да, и скульптора, и все вокруг красиво сделать. Вот, спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Все, пока.